здравствуйте меня зовут елена и вы на моем канале о вязании сегодня хочу вам рассказать как связать вот такие вот тепленькие красивые и очень простые в исполнении домашние сапожки вот такой подошвой мы можем сюда вязать как взять пряжу новую так и связать их разноцветные из всяких остаточков вяжется очень все просто один единственный шов у нас идет вот здесь, вот здесь, сзади. Все остальное, вот и подошва, и все остальное вяжется без швов одним полотном. Вот такие вот аккуратные, красивые сапожки. На ноге очень хорошо сидят. И В любое время, если у вас подошва сшуркалась, ее можно распустить и надвязать новую. А верх у нас останется тот же самый. Начнем с вами вязать. Для того, чтобы нам связать такие сапожки, нам потребуются ниточки. Я, как всегда, возьму дешевенькие ниточки. Еще раз повторюсь, я уже рассказывала об этом. Мне нравится, что они тепленькие, они очень ярких цветов. И они очень хорошо носятся долго. Подошва из них очень получается прочная. И поэтому сапожки можно очень долго носить, не меняя подошву. Нам нужно два цвета, вот здесь у меня в моих сапожках, которые мы сейчас будем новую вязать, я взяла два цвета. Цвета вы подбираете любые, какие вам нравятся, но они должны быть между собой контрастные. Нужны будут нам круговые спицы, и для того, чтобы вязать саму подошву, можно использовать как круговые, так и платочные, обычные чулочные спицы. На них тоже будет все удобно вязать. Так, Я рассказала, что нам нужно. Спицы вы подбираете, номер спиц толщину, вы подбираете под свою пряжу. Пряжа не должна быть, я думаю, тоньше, чем ну, 250 метров, а то можно и больше, чтобы наши сапожки получились плотненькие, тепленькие, толстенькие. Можно взять потоньше пряжу, но они будут уже тогда не как сапушки, а как носочки. Начнем с вами вязать. Для начала вязания нам нужно с вами набрать 55 петель. Вы набираете любым удобным для вас способом, как обычно. Набираем обычно 55 петель. Набрали мы с вами 55 петель. И все наше вязание будет проходить. Мы будем вязать все лицевыми петлями со всех сторон. И с левой, с лицевой стороны и с изнаночной стороны. Все будем вязать платочной вязкой. То есть все лицевые петли. Наш рисунок, вот этот вот, весь и вот этот рисунок, и дальше вот этот, который на основной у нас, как на, на, на, на ноге он будет вязаться у нас ленивым жаккардом. То есть протяжек никаких нет, никаких там переплетения наших ниточек тоже у нас не будет. Очень простой и очень такой совсем, совсем для самых начинающих совсем простой способ вязания, кто хочет связать и цветное, и не заморачивается с протяжкой ниток, чтобы не путаться в этих ниточках. Сейчас мы будем вязать, сразу скажу, если у вас нога полненькая. Я вяжу вот это на обычную ногу. Размер мы можем варьировать за счет вот этих вот прибавок. И мы здесь можем взять как маленькие, так и большие. То есть количество прибавок уменьшаем, у нас получается размер меньше. Количество вот этих вот рядов с прибавками увеличиваем, у нас размер получается больше. Также, также и здесь. Если вам вот это вот расстояние вот здесь будет маловато, для вашей щиколотки, для вашей ножки. У кого-то может пополней ножка, чем у меня. Значит, вы набираете просто петель больше. Ваше э, количество петель должно делиться на 6, плюс 5 петель для симметрии и плюс 2 кромочные. Я вот набрала 55 петель, как раз у нас он входит как раз в наш вот этот рисунок. Так, начинаем вязать. Набрали мы с вами петельки. И первые 2 ряда нам нужно провязать вот этой яркой ниточкой розовой я розовой буду вязать все петли просто лицевые нам нужно провязать два рядочка я сразу буду здесь заправлять вот эту ниточку чтобы она не болталась вот этот хвостик просто связываю их перекручиваю вижу сразу две ниточки вместе немножко конечно туговато получается но зато эти потом хвостики они у нас нигде не торчат на сразу вот все хвостики нам уже заправлять не нужно будет вяжем два ряда просто лицевыми связали два ряда лицевыми петлями и в третьем ряду мы будем с вами вводить вторую ниточку, то есть ниточку контрастного цвета. Я ее привязываю к розовой ниточке, чтобы она у нас никуда не терялась. Вот сюда ее прям близко так подтягиваю. Опять же хвостик соединяю с ниточкой, чтобы нам хвостики сразу спрятать. Не люблю потом хвостики прятать, когда они все это торчит. Некрасиво. Итак, сейчас мы уже с вами начнем вязать рисунок. Рисунок вяжется очень просто. Первую кромочную, потому что у нас тут цвет сменился, нам придется провязать, чтобы она у нас была не розовая, а зелененькая. Далее вяжем 5 лицевых. Вот этой зеленой ниточкой. 2, 3, 4, 5 шестую петельку мы снимаем нить за работой опять провязываем 5 лицевых петелек то есть мы все всегда вяжем лицевыми провязали 5 зеленых шестую снимаем нить за работы опять вяжем 5 зеленых 1 2 3 4 5 зеленых шестую снимаем так вяжем до конца ряда в конце ряда 3, мы вяжем 5 зеленых и шестую вяжем кромочную то есть мы шестую петлю не снимаем а провязываем ее кто-то вяжет изнаночной петлей кто-то вяжет лицевой я все кромочные вижу лицевыми а в начале ряда я их просто снимаю как изнаночные Шестую снимаем, не провязывая. Сняли. Далее вяжем, вот у нас последние петельки остались, шесть. Вяжем 5 петелек зеленых, вот они наши. И шестая кромочная, шестую я вяжу, тоже лицевой. Переворачиваем на изнаночную сторону. Вот показываю вам. Я, Если вы вязали кромочную изнаночной, значит вы просто снимаете. Если вы вязали кромочную лицевой петлей, то ее снимаете как изнаночную петлю. И ничего здесь страшного нет, без разницы, какой петлей последнюю эту петлю кромочную вязать. Кромочную мы сняли. Вяжем 5 лицевых зеленой ниточкой. Шестую розовую нашу мы ее снимаем, но теперь у нас с изнаночной стороны нить перед работой, то есть она вот у нас поверх нашей розовой петельки. Опять вяжем зеленые, наши все петельки провязываем, розовую снимаем, нить перед работой. И так вот вяжем мы все до конца ряда. очень совсем простой рисунок несложный легко считается легко вяжется У нас здесь все видно ничего сложного нет тем более все вяжем лицевыми мы тут уже не спутаемся Это мы с вами вяжем сейчас четвертый ряд. Вот довязываем крайние петельки. И кромочную я тоже вяжу лицевой. Вот у нас что получилось с нашей лицевой стороны. Здесь, чтобы у нас не было больших протяжек, я просто вот так перепутаю ниточки, чтобы у нас розовая поднялась вместе с нашим дальнейшим вязанием. Далее мы вяжем опять зеленой ниточкой. Первую петлю я снимаю как изнаночную, потому что в последнюю кромочную я вязала лицевую. И далее наши зеленые петельки мы вяжем лицевыми. А как и в третьем ряду, розовую мы просто снимаем нить за работой. розовую сняли зеленые мы провязываем розовую снимаем нить за работой для начинающих очень легкий способ вязания жакарда поэтому называется ленивый жакард что здесь ну совершенно не надо думать, все это видно, не надо ничего почти считать, только начальный ряд. И нет у нас, с изнаночной стороны у нас нет никаких протяжек, которые бы мы думали, чтобы у нас там ничего не стягивалось, нигде ничего не топорщились петельки. Здесь мы просто вяжем и вяжем, не задумываясь о наших протяжках. Также довязали все наши петельки, Переворачиваем на изнаночную сторону. И так же, как мы с вами вязали предыдущий изнаночный ряд, мы его точно так же вяжем. Все зеленые мы провязываем лицевыми. Розовую нашу петельку мы просто снимаем с изнаночной стороны. У нас всегда будет нить перед работой. То есть у нас на наша вот эта вот петелька розовая всегда будет за ниточкой. И далее также вяжем зеленые, мы все провязываем, розовую снимаем. Очень простой эффектный рисунок, можно ими вязать и носочки, и свитерочки, и шапочки детские, все что в душе вашей будет угодно, все что у вас фантазия ваша позволит ленивым жаккардом можно вязать. Единственное, что ленивый жакард немножко он отличается от обычного жакарда, что мы не сможем вывязать такое количество рисунков, какое можно вывязать при обычном жакарде. То есть ленивый жакард у нас все-таки ограничен нашими петлями, протяжками вот эти, которые мы их просто петельки снимаем довязали изнаночный ряд вот что у нас сейчас получилось сейчас мы меняем ниточку зеленой на розовую я ее буду провязывать первую ниточку и два ряда мы провязываем розовых то есть сейчас будем вязать лицевой ряд перевернем свяжем изнаночный без всяких протяжек без снятия петель просто вяжем все наши петельки и зеленые и розовые просто вяжем лицевыми и с лицевой стороны и с изнаночной мы провязываем все вот и зеленые петельки и то что мы снимали 4 ряда мы тоже ее провязываем розовым цветом вот мы провязали что у нас получилось переворачиваем на изнаночную сторону И вяжем точно так же, как вязали предыдущий ряд, все лицевые розовым цветом. Вот что у нас сейчас получилось. Сейчас мы с вами опять меняем ниточку, розовую на зеленую, провязываем кромочную петлю, подтягиваем, чтобы у нас тут ничего. И далее мы будем вязать вот смотрите нам нужно дальше связать в шахматном порядке поэтому вот этих зеленых у нас петелек нечетное число мы находим вот нашу центральную петельку вот смотрите 1 2 3 4 5 наших петелек находим центральную и вот эту центральную мы будем снимать не провязывая точно так же как и здесь вот она наша петелька. Первая у нас кромочная, мы ее сняли. Вяжем 2 петельки зеленых. Вот кромочную мы сняли, провязали 2 зеленых. Эту мы третью снимаем. И далее мы вяжем 5 лицевых петель зеленой ниткой. Доходим как раз до нашей центральные петли которые здесь вот у нас была, мы ее снимаем нить у нас за работой далее вяжем 5 лицевых петель зеленой ниточкой шестую снимаем то есть рисунок у нас точно такой же только он у нас получается в шахматном порядке так четыре так, 5 мы связали ниточки немножко запутались так, пять мы связали, шестую мы снимаем. 5 связали, шестую снимаем. Напоминаю, нить с лицевой стороны всегда у нас за работой. Пять петелек зеленым связали, шестую снимаем. снимаем и у нас так же как и в начале здесь остается две петельки и одна кромочная вот так переворачиваем наше вязание и с обратной стороны нам уже здесь ничего не нужно считать нам все видно зеленые петельки мы вяжем розовые мы снимаем с изнаночной стороны всегда нить перед работой Здесь у нас две петелечки. Третью мы снимаем. Розовую уже считать ничего не надо. Нам все видно. Нить у нас ложится по вверх нашей розовой петельки. Далее вяжем 5 лицевых. Шестую снимаем. 5 лицевых. Шестую снимаем. ниточки немножко путаются переворачиваем на лицевую сторону вот что у нас сейчас получилось следующий ряд так ниточку я перехлестываю чтобы она у нас не провисала вот в этом месте но сильно не затягиваю далее мы вяжем точно так же как мы предыдущий лицевой ряд вязали то есть мы снимаем кромочную вяжем зеленые петельки вяжем лицевыми зеленой ниточкой Розовые мы снимаем с лицевой стороны, нить за работы И изнаночный ряд мы вяжем точно так же, как мы вязали предыдущий изнаночный ряд. У нас получается рапорт нашего узора повторяется. Вот смотрите, 2 одного цвета, ряда 4 другого цвета, 2 опять розовый цвет и 4 ряда зеленых только мы будем в шахматном порядке чередовать вот эти наши снятые вытянутые петли довязали и изнаночный ряд вяжем точно так да как предыдущий изнаночный мы вязали здесь у нас снимаем розовую петельку нить перед работой все остальные петельки зеленые мы вяжем лицевыми довязали мы с вами рядочек и сейчас нам нужно опять поменять ниточку зеленой на розовую и провязать два ряда розовым цветом просто без всяких снятых петель и вот так вот у нас рапорт нашего рисунка вот повторяется вот от этой розовой и до следующей розовой я надеюсь что вам понятно все что давайте вам с вами свяжем голяшку каждый вяжет на ту высоту которая ему нравится можно связать еще вот у меня здесь связано так 1, 2, 3, 4, то есть два рапорта у меня связано Вот первые два вот рапорт и вот второй рапорт. Можно связать и 2, и 3, и 4, сколько вам нравится. Так, давайте свяжем голяшечку нашу и дальше продолжим вязать уже вот основное наше полотно. Будем разбирать, как мы вывязываем вот этот рисунок и делаем прибавки вот здесь у нас на маске. Связала я два рапорта нашего рисунка. То есть у меня вот таких зеленых ячеек получилось 4 штучки. После зеленого цвета я связала 4 ряда лицевыми петлями розовой ниточки. Отметила центральную петлю, так как у нас нечетное количество петель, Значит, у нас вот мы обязательно должны отметить центральную. В центральной петле мы будем добавлять вот здесь 5 вязать из одной. То есть из одной петли мы вот в этом месте должны вывязать 5 петель. Это будут наши прибавки, за счет которых у нас будет увеличиваться, расширяться вот это наше место. Начнем сейчас вязать дальше мусок и дальше уже все наше полотно нашего сапожка. Оно будет повторяться, я вам покажу самое начало. И вы будете потом сами регулировать, с какой длины вам нужно связать. Так, поближе, вот как покажу вам, сколько, то есть, вот таких вот прибавок вам нужно сделать. Я их вязала до того расстояния, пока у меня вот эти петельки, вот эти, не достигли большого пальца. Просто вот эти прибавки мы делаем, пока мы не достигнем большого пальца. Если мы, как обычно, меряем носочки, допустим, меряем до мизинчика, а потом сделаем, делаем убавки, то нам нужно здесь довязать до расстояния большого пальца. То, мы, то есть мы примеряем на ножку, на нашу, если да, нам хватает на наш размер расстояния вот этого до большого пальца, значит мы вот эти прибавки уже перестаем делать. Так, начнем вязать. Мы с вами, у нас, еще раз повторяю, на спицах 55 петель. Мы отметили с вами центральную. В эту центральную петлю мы будем с вами делать прибавки. И сейчас покажу вот этот, как вязала я вот этот узорчик. Он тоже очень простой, вяжется тоже ленивым жаккардом, так же, как вязали мы верх нашего сапожка. То есть мы петли в одном ряду вяжем один цвет, два ряда вяжем одного цвета и два ряда другого цвета. Так, начнем вязать я ниточку меняю с розовой на зелененькую первую я провязываю чтобы нам поменять цвет далее вяжем одну лицевую одну снимаем нить за работой это у нас лицевая сторона. далее 3 лицевых зеленой нитью одну снимаем 3 лицевых одну снимаем. 3 лицевых, одну снимаем. Так вяжем до нашей центральной петли. Одну снимаем. 3 провязали, одну мы снимаем. И вот наша центральная петля. Из этой вот нашей центральной петли мы с вами будем вывязывать 5 петель. Вводим нашу спицу в петельку, вяжем лицевую петлю, захватываем ниточку, делаем накид, придерживаем ее пальчиком, опять вводим в петлю, вяжем лицевую, опять делаем накид, захватываем ниточку и у нас уже с вами на спице 4 зеленые петельки. Придерживаем его пальцем, чтобы она у нас не соскочила, и опять провязываем лицевую петлю. У нас должно здесь получиться 5 с вами петелек. Вот они у нас получились. Далее, после вот этих вот прибавок нам нужно связать в зеркальном отражении. То есть, если здесь у нас первая петля, вот с этой стороны последняя, снятая розовая, значит, и с этой стороны она у нас тоже будет вязаться снятая розовая, значит мы первую петельку снимаем нить за работой 3 петли провязываем зеленой ниткой одну снимаем 3 провязываем снимаем 3 лицевые снимаем 3 лицевые снимаем Три лицевые. Так, вяжем мы с вами до конца ряда. И в конце ряда у нас обязательно должно получиться так же, как начале, мы снимали кромочную, провязывали изнаночную и третью снимали. Точно так же у нас получит, получится и в конце ряда. Одну мы снимаем, одну провязываем зеленой ниточкой и нашу кромочную провязываем. Переворачиваем на изнаночную сторону. Вяжем мы зеленой ниточкой. Первую кромочную мы снимаем. И далее вяжем всю по рисунку. Зеленую мы провязываем лицевой. Розовую мы снимаем, нить перед работой. Зеленую провязываем. Розовую снимаем, нить перед работой. Зеленую мы провязываем так вяжем до наших центральных петелек вот эти наши центральные 5 петель мы просто их провязываем лицевой они у нас зелененькие у нас сейчас в работе зеленая нить и мы провязываем все это лицевой далее опять петлю мы снимаем нить перед работой далее вяжем все как и вязали до этого зеленые петельки мы провязываем лицевые розовые мы снимаем не провязанную наш первый рядочек у нас это зеленый в нашем вязании вот он а здесь он у нас беленький вот он далее мы с вами меняем ниточку на розовую так. и далее нам нужно опять связать в шахматном порядке также как здесь вот мы провязали наши центральные петли Сейчас мы с вами будем вязать розовым и будем вот из трех вот этих петель последнюю будем снимать. Сейчас я вам покажу. То есть у нас будет немножко сдвигаться наш рисунок. Так, вот эту мы провязали. Я провязываю, чтобы поменять цвет. Следующую зелененькую мы снимаем нить за работой провязываем далее 3 лицевых зелененькую снимаем провязываем 3 лицевых зеленую снимаем Здесь все петельки, которые у нас были в центре наши, которые мы вывязали из одной петли 5, мы их все провязываем лицевыми розовым цветом. Далее мы вяжем в шахматном порядке. Если у нас вот эта провязанная петля, то значит и здесь розовую мы провязываем. Следующая за ней, то есть здесь перед розовой мы снимали. Значит, следующую будем снимать за розовой. Далее 3 лицевые снимаем. 3 лицевые снимаем. 3 лицевые снимаем. 3 лицевые снимаем. У нас все должно быть симметрично. У нас наше вязание должно совпадать в зеркальном отображении. Вот это будет у нас центральная петля. И сюда, и в эту сторону они должны быть в зеркальном отображении совершенно одинаковые. Переворачиваем на изнаночную сторону. Здесь уже нам ничего считать не надо. Если у нас здесь зеленая петелька, мы ее снимаем нить перед работой. Розовые все петельки мы провязываем. Поворачиваем на лицевую сторону, меняем ниточку. Сейчас у нас будет ниточка меняться каждые два ряда. Мы вяжем одну ниткой лицевой и изнаночной и меняем опять цвет. Так, Здесь мы ее провязываем. Следующую мы ниточку тоже провязываем. И вот сейчас, смотрите, провязываем один Два, три. Перед зеленой. Вот эту розовую мы снимаем. Следующий вяжем. Раз, два, три. Перед зеленой снимаем. Один, два, три. Снимаем. Один, два, три. Снимаем. Один, два, три. Снимаем. 1, 2, 3, снимаем, И далее 1, 2, 3, вот наши, так, я подриспущу немножко, покажу еще раз, вот мы дошли до нашего прибавки, вот этой, И здесь у нас 7 розовых петель, вот они, видите, 7 розовых петель, Одну петельку мы уже связали с вами зеленую. Нам нужно связать еще две зеленые петельки. Вот они. Третью мы снимаем. И вот наша центральная петля. Из этой центральной петли мы опять вяжем 5 петель. Так, лицевая, накид, лицевая, накид лицевая далее все вяжем опять в зеркальном отображении то есть если здесь у нас перед пятью нашими петлями розовая снятая значит здесь сразу будет будем снимать первую розовую петлю далее вяжем 3 зеленых четвертую снимаем 3 зеленых Четвертую снимаю. Еще раз повторюсь, если до центральных петель мы снимали перед зеленой, то за центральными петлями мы снимаем после зеленой. Вы сейчас просто увидите рисунок, вы поймете. Ничего сложного. То есть мы все вяжем с вами в шахматном порядке и вяжем в зеркальном отображении. Левая и правая сторона наша по отношению к центральным вот этому к центральному этому рисунку должна быть вот видите одинаковая то есть если у нас вот здесь фиолетовые с этой стороны то значит и с этой стороны они фиолетовые если здесь они белые значит и с этой стороны они должны быть белые Кромочную мы не считаем, мы ее просто провязываем. Там она уйдет у нас в шов, ее все равно видно не будет. Изнаночные петли, еще раз повторяю, с изнаночной стороны мы вяжем просто по рисунку. Зеленые петельки мы провязываем, розовые просто снимаем нить перед работой с изнаночной стороны. Изнаночный ряд вообще очень легко вяжется, там уже ошибиться сложно. Все зеленые мы провязываем, все розовые мы снимаем, не провязывая нить перед работой с изнаночной стороны. Я надеюсь, что я не докучаю вам, постоянно повторяя, надеюсь, что все-все понятно. Снимаю очень подробный мастер-класс, чтобы вы с первого раза никогда, если даже вы не пробовали вязать, Похожие сапожки в таком же стиле вяжутся, тапочки домашние, очень легко и быстро. Чтобы вы сели, посмотрели видео и сразу без всяких там вопросов, без всего вы связали. Рисунки вы можете подобрать совершенно любые. Открываете в поисковике, набираете ленивый жаккард и в любым рисунком жаккардовым вот таким простым вяжете. Как сапожки, так же тапочки можно связать. Так, провязали мы с вами изнаночный ряд. И вот что у нас с вами получается сейчас, на данный момент. Далее мы опять с вами меняем ниточку. Первую петельку я провязываю. Можно ее просто снимать, не провязывать, но тогда ниточка будет немножко торчать. Итак, еще раз напоминаю, что мы сейчас будем в начале ряда всегда снимать ту петельку, которая идет, допустим, перед розовой, перед зеленой. Все остальные мы петельки будем вязать. А за нашей мы будем после розовой снимать. Так, соскочила у меня петелька. Так, давайте будем вязать. Еще раз повторяем. Вот у нас эта петелька, мы ее снимаем. Вот она, наша розовая следующая. Вяжем 3. Снимаем. Нить за работой. Вяжем 3. Четвертую снимаем. Снимаем. Тут тоже, в принципе, уже считать ничего не надо. доходим до наших вот этих петелек здесь мы ничего дальше не снимаем мы все наши предыдущие петельки которые мы делали из одной 5 мы просто вяжем розовым цветом все наши зеленые петельки сразу хочу обратить ваше внимание что у нас прибавки всегда идут в одном цвете во втором они просто провязываются лицевыми Опять также мы в зеленом с вами делали прибавку, в розовом цвете мы просто их провязали лицевой. И у нас вот здесь должно получиться 7 розовых петелек. И вот как только мы вот эту связали петельку, которую в прошлый, в прошлый раз мы в лицевом ряду снимали и в изнаночном, следующую петельку зеленую мы снимаем, то есть в зеркальном отображении после розовой снимаем, далее вяжем 3 петли опять снимаем далее вяжем 3 что у нас на данный момент получается с вами вот я вам сейчас переверну наш сапожек и вот посмотрите вот вот мы сейчас с вами связали вот уже вот и вот так мы связали с вами вот такой у нас выходит рисуночек очень интересный и аккуратный рисунок в шахматном таком порядке, еще раз повторяю, в зеркальном отражении. Вторая сторона у нас. Она точно такая же, только в зеркальном отражении. Сейчас вот таким способом мы будем с вами вязать, я еще раз повторюсь, до нашего большого пальчика. То есть сколько нам нужно прибавочек сделать. Вот у меня здесь сделано, сейчас посчитаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. У меня вот сделано таких прибавок. Давайте будем с вами продолжать вязать самостоятельно. И встретимся, когда мы довяжем с вами. У всех плотность вязания разная, и рядов и прибавок количество получится разное. Так же, как и разные у нас будут спицы, и разные будут у нас пряжи. Свяжем столько, сколько нам нужно вот это расстояние встретимся вот здесь уже после большого пальчика довязали мы с вами до того места что нам уже больше вязать прибавки не нужно я вам еще раз повторяю чтобы нам вот размер вот этот был на большом пальчике вот это последняя прибавочка далее мы вяжем вот посмотрите после последней прибавки вяжем Два ряда лицевых, здесь у нас будет сейчас розовым, я буду вязать, потом два ряда зеленого и опять два ряда розового. И подошву, здесь вот она у меня сиреневая, подошву я буду вязать розовую. Сейчас провязываем два ряда, вот темно, у меня розовая ниточка, потом два ряда я провяжу зеленой и еще два ряда Провяжу опять розовой. И начнем с вами вязать, вывязывать подошву. Так, вяжу сейчас 6 рядов просто платочной вязкой. 6 рядов платочной вязкой то есть со всех сторон лицевыми петлями можно связать так же как я связала два розовых 2 зеленых 2 розовых ряда а можно связать все 6 рядов одним цветом тем цветом которым мы будем будем вязать с вами подошву для вязания подошвы нам в центре нужно отметить 11 петель почему 11 потому что количество петель у нас нечетная у нас здесь 11 петель мы отмечаем. ниточку зелененькую мы можем уже отрезать она нам больше не понадобится все отрезаем и убираем У нас остается только розовая петель розовая ниточка. У нас остается только розовая нитка. И вот розовой ниткой мы будем дальше с вами вязать. Провязываем все петли лицевыми до маркера. Подошва в этих сапожках вяжется очень просто. Это так же, как мы бы вязали с вами обычную пятку в носочке. Обычную классическую пятку. Дошли мы с вами до маркера. Перебросили маркер. маркер. Так, Вяжем наши вот эти петли. Это у нас уже пойдет здесь подошва. Не довязываем одну петлю. Вяжем 10 петель лицевыми петлями, не довязывая одну петлю, так там, чтобы маркер не мешал, мы его пока уберем. Последнюю нашу 11-ю и следующую 12 мы провязываем вместе изнаночной разворачиваем вязание первую петлю мы снимаем вяжем еще 9 лицевых петель не довязываем одну петлю до маркера так маркер опять снимаем из изнаночной стороны мы вяжем 2 вместе то есть нашу вот эту одиннадцатую петлю и 12 -ю. Мы вяжем их лицевой. Если мы будем вязать наоборот, то у нас будет рубчик некрасивый с правой стороны на подошве, с лицевой стороны. А если мы будем вязать с лицевой стороны изнаночную, а с изнаночной стороны лицевую, то у нас вот такая получится аккуратная вот подошва. Вот этот рубчик, вот этот, это у нас изнаночный ряд. Дальше у нас все уже идет аккуратно и только потому, что мы вязали в лицевом, с лицевой стороны мы вязали 2 вместе изнаночной, а в изнаночном ряду мы вязали 2 вместе лицевой. Опять переворачиваем. Здесь уже нам маркеры не нужны, у нас уже здесь будет вот очень хорошо видно, видите, где мы убавляли. Опять переворачиваем, снимаем нашу первую петлю как изнаночную вяжем 9 лицевых у нас это лицевая сторона и вот эту следующую две следующие петли провязываем вместе изнаночной это у нас мы провязали уже с вами третий ряд опять переворачиваем первую петельку мы снимаем вяжем 9 лицевых петель и вот доходим до нашей предыдущей убавки нам уже видно и вот эту петлю и следующую мы вяжем немножко сейчас вытянем мы вяжем 2 вместе лицевой и вот так мы вяжем с вами до тех пор пока у нас здесь вот на, на спицах с одной и с другой стороны не останется по 6 петель можно повесить на маркер чтобы не запутаться так вот смотрите, отсчитываем вместе с кромочной, считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. И сюда. Так. 6. И сюда мы прикрепляем маркер. Также с другой стороны отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. И тоже мы сюда. 3, 4 5 6 прикрепляем маркер вяжем вот такими поворотными рядами туда-обратно не забываем что с лицевой стороны мы вяжем 2 вместе изнаночной с изнаночной стороны мы вяжем 2 вместе лицевой Хорошо. довязали с вами до наших маркеров вот какая подошва у меня получилась. это у меня изнаночная сторона вот она Сейчас вам выверну. Вот это у нас лицевая сторона. Вот такая у нас получилась подошва. Так, сейчас мы обратно ее выворачиваем на изнаночную сторону. Покажу, как мы будем с вами формировать пяточку. Я не, не довязываю до конца. Вот у нас осталось на одной спице. 6 петелечек и на второй вот тут тоже осталось 6 петелечек маркер мы сейчас уберем так затем я беру сшивать мы будем с вами пяточку способом трех спиц но я не люблю вязать сразу с двух спиц поэтому я сейчас все пересниму на одну спицу и что вам тоже вот желаю ну, намного удобней если переснять сразу на одну спицу. Так, вот, начинаем э, с той петельки, где вот у нас э, ниточка, где мы вот закончили, с изнаночной стороны закончили, или с лицевой, с какой у вас там она будет, но нам нужно сделать шов именно на изнаночной стороне, поэтому мы с вами наши сапожки вывернули на изнаночную сторону, и сейчас мы будем сшивать. Нам нужно снять первую вот эту петельку. Можно и вот эту, без разницы, в принципе, снимать. Как давайте снимем первую вот эту петлю со второй спицы, с первой, со второй, с первой. По очереди мы снимаем с одной, с другой спицы. Сняли. Здесь у нас осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6. И с этой стороны у нас тоже осталось 6. Я вот так протаскиваю. Так, вытягиваем вот эту спицу вот так, чтобы у нас разъединились наши 12 петель. Вот где у нас маркер. Нам сюда нужно вытянуть нашу наш тросик. Мы последнюю петельку снимали с первой значит которая ближе к нам значит снимаем с этой по очереди, по очереди опять снимаем петельки с наших двух спиц пересняли все на одну спицу вот она у нас видите как получилось далее берем спицу и начинаем закрывать первые берем две петелечки первые даже наверное, можно так, давайте возьмем две петельки в самом начале, чтобы не было у нас утолщения и закрываем петли одеваем обратно, справа на левую и уже вместе провязываем три петельки сильно не затягиваем у нас это будет у нас шов на пяточке 5 опять. опять провязываем 3 петельки возвращаем провязываем возвращаем провязываем вот так мы закрываем все петельки до самого конца пока они у нас не закончится и закрепляем так вот все мы с вами подушку довязали ниточку мы отрываем не короткую отрезаем а мы этой ниточкой с вами будем сшивать вот это место сзади наши сапожки ну, примерно но ну, вот мере в два раза больше, чем у нас есть в три раза, можно больше. Отрезаем ниточку, там где мы закрепляли нашу петельку, мы вытаскиваем. Вот она наша петелечка. Вот наша получилась пяточка. Вот такая у нас получилась подошва. Вот она. Сейчас выверну вам на правую сторону, покажу, что у нас получается, так вот посмотрите, вот у нас вот такая получилась пяточка, вот она, вот такая получилась у нас с вами подошва, ровненько, аккуратненько, красивенько, вот наши сапожки. Дальше мы проденем, так, вывернем опять на левую сторону, на изнаночную. Проденем, вот с вами возьмем иглу. Так, взяли мы с вами иглу. У нас сейчас вот ниточка находится вот здесь, где мы пяточку вот с вами связывали, сшивали. Мы прямо вот по этому шку продеваем ниточку, чтобы нам дойти до центра. Сильно тоже не стягиваем. Вот мы с вами дошли до центра. Там, где... Нам нужно сделать шов. И все просто сшиваем. Я дошила. Шов доделала. Натянула на форму. Форму получила... У меня форма немножко больше, чем размер нашего сапожка. Поэтому немножко получается рисунок растянутый. Но в принципе, вот все видно. Вот такая у нас получилась подошва. Вот такая пяточка. Это у нас вид сзади. Вот так получилось вот с боков. Вот такая у нас подошва. Это с одной стороны. Вот так он выглядит впереди. Вот такой получился домашний, теплые Вот такие у нас получились сапожки. Второй сапожок мы вяжем точно так же таким же количеством рядов, таким же количеством петель, так, чтобы они получились у нас одинаковые. Я надеюсь, у вас тоже получились такие же красивые сапожки, как и у меня. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!